Аналитики специализированного американского журнала Military Watch пришли к выводу, что танки Украины не в состоянии противостоять российской бронированной технике. Дело в том, что основным танком ВСУ служит Т-64, который сняли с вооружения многие страны на постсоветском пространстве. Авторы статьи считают, что командование ВСУ полагается на то, что вопрос можно решить, модернизировав Т-64. Но у специалистов возможности украинского противостояния современной технике вызывают большие опасения. Если оценить характеристики Т-64 и сравнить их с российскими Т-73П3 или 90м, то становится понятно, что с ними никакие подразделения ВСУ не справятся. Даже модернизированная версия, вариант Т-64Б, поступила на вооружение еще в 1976 году. Переводит статью Полит Россия. Коренное отличие Т-64Б заключается во всего лишь незначительном улучшении брони и внедрении систем динамической защиты. Модернизация привела к увеличению веса машины до 42 тонн, но не коснулась силовой установки, а имеющиеся сегодня не обладает достаточной мощностью. В результате обновленная техника стала не такой мобильной. Тогда появился более современный вариант Т-64-1 в котором двигатель оказался чуть более мощным, но его не хватило для компенсации увеличения веса машины. Обозреватели Military Watch определили, какие качества могут дать определенное превосходство над предшественниками. Чуть более эффективная модификация имеет хорошую систему управления огнем, что дает этому танку серьезное преимущество перед предшественниками и приближает его ситуационную осведомленность к стандартам российского танка, но более низкого класса. Еще проблема армии Украины кроется в том, что модернизированных танков произвели всего около 100 экземпляров. В этом количестве наиболее продвинутый Т-64-2 оказался в явном меньшинстве. По мнению аналитиков, их может быть не более 20 штук. Еще один недостаток, касающийся всех танков, поставленных в ВСУ, — это невозможность стрелять более современными, достаточно мощными снарядами. А самые новые боеприпасы были произведены еще в середине 1980-х. По словам авторов статьи, недостаточная мощность базовой брони и преклонный возраст динамической защиты дают уверенность, что противотанковые снаряды российской армии, опережающие на 30 лет украинские, в противостоянии нанесут ощутимый урон машинам ВСУ. К примеру, современный Т-72П3 может выстрелить управляемой противотанковой ракетой и пробить броню любого, самого модернизированного украинского танка. Но на вооружении российской армии стоят и Т-90, которые еще более боеспособны. Кроме этого, считают специалисты, Россия может вывести из строя достаточно большое количество украинской техники с воздуха. В любом случае разумнее украинским танковым войскам воздержаться от прямого боя с техникой российской армии, потому что танки РФ не по зубам ВСУ. Всем спасибо за просмотр.